Говорят, танцорами не рождаются, ими становятся. Танцевать — значит погрузиться в процесс, в котором ты изучаешь и ощущаешь каждый звук всем своим телом. Ты управляешь своим вниманием и эмоциями. Ты учишься тому, как быть собой, быть естественным. И как рассказать о себе всему миру, не используя ни единого слова. Это то, во что мы верим.